Всем привет, с вами я Випер. Я так устал уже 5 часов утра, почти 6. Я записываю вступление. Я, я безумен. В общем, идея этого ролика в том, чтобы я взял какой-то снипет допустим, снепет Слава Мерлоу, и доделал его, скажем так: типа припев, там бит. Но бит я либо заново сделал вот так вот. Просто переделал. И что-то в этом духе. В общем, заняло у меня это 3 часа где-то примерно. Или 2, я уже не помню. В проекте. Приятного просмотра. Лайк поставьте. Заранее. Подпишитесь. Почему-то звук, то пропадал, то появлялся. Вот, в общем, это расставляется Кик Вот расставлены хэты и клэпы Ничего сложного. Обычная расстановка. За счет того, что видео получилось таким багнутым, в том плане, что мой голос пропадал и звук в ФЛК. Э, и что я сейчас на монтаже уже озвучиваю это все, э, очень неудобно получается и коряво. Так что прошу прощения. В следующий раз попытаюсь такого не допустить. Я не буду тянуть ролик и делать его мега скучным и длинным, так что... Не буду затягивать, в общем. Вот почти битый готов. Вот что у меня получилось, собственно. Много перебивок. Ну, все место занимаю тут припев только и все. Господи, везде одни проколы. Записался только звук с камеры, а не с микрофона. Я так заморочился на самом деле. Что ж, приятного просмотра, наверное, да? Прослушивания. Поставьте лайк. Пожалуйста, подпишитесь. Она плачет, тихо и спеша, ты точно нужен, yeah. она не может тебя отпустить Любит Она yeah. плачет, тихо и спеша, ты точно нужен, yeah. она не может тебя отпустить И пока ты спишь, она плачет Почему молчишь? Где твоя любовь? Не молчи, прошу, не молчи Дай один пол, хотя бы один пол, чтобы тебя любить, не дай мне забыть Тебя протяни ладонь Снова хотел бы я быть Она тебя любит yeah. Им всем плачет Тихо и спеша, ты точно нужен Редактор